Так как здесь абордаж, ну, реально сложно связать. Э, корабли на таком большом расстоянии, плюс они стреляют очень мощными снарядами. Просто корабль, когда уже подплывет на абордаж, он будет полностью уничтожен. Так, все, разбили врага. Никто теперь нашей фермы не будет грабить, прекрасно. Но, однако, куда эти корабли поставить, я даже не знаю, может быть сюда давайте. Чтобы они не смогли напасть Кстати, тут еще у него два корабля Юмы. сколько у тебя фукуяма кораблей? Хватит их нанимать В Ваке у нас более-менее порядок Но, знаете, да, этот порядок Не навсегда <с doit> Это будет уже скоро не порядок. Нигде я в провинциях не могу Убрать налоги Ну, точнее, восстановить налоги Потому что иначе будет бунт Хотя я могу на один ход, в принципе, отвязать Да, я же помню такая тема в игре, что вы можете на один ход в принципе снова восстановить налоги. А потом, когда снова будет возможность того, что вот будет бунт, вы снова уберете налоги. Ну и то есть, вот, можно таким вот образом мансовать эти налоги. Как бы назвать. Где, кстати, у меня еще бунт собирался? А, у меня бунт вот здесь. Ё-моё. Но у него, в принципе, войск немного, так что... Если нападет, я его разгромлю, почти уверен. У Фукуэ, я смотрю, кстати, флот побитый, но я не собираюсь его атаковать. Он наверняка собирается сейчас погрузить свои... Кстати, орудия Парота. Погрузить свои войска на корабли и потом послать их ко мне. Да пускай, ради бога, это делает. Я готов его встретить. Войска у него не такие уж и сильные, чтобы их бояться. Так что давай, плыви ко мне. Где-то, кстати, еще Сендай плывет. -хо -хо. Я боюсь, сейчас мой, мой берег будет реально оккупирован. Такое вполне возможно на 100%. Тем более, что у Сэндай, я насколько помню, там хорошая флотилия. Как минимум, у него несколько кораблей хорошеньких, которые могут преподать мне урок. Выводите Выводители из Заки армию, чтобы напасть на Ивами, я вот думаю. Давайте посмотрим, что у него в Ивами вообще. В Вайме у него нет никакой армии, однако у него тут очень мощная крепость, много людей. Так что, если туда и везти армию какую-то, то надо вести туда прям хорошую, мощную армию. А кого оставлять в Аки тогда, да? То есть, оттуда здесь будет бунт или недовольство очень большое будет. Э, хрен, наверное, с этим недовольством. Я вот просто хочу как можно быстрее захватить провинцию. Но, правда, тут Мацуя тогда. Не, наверное, давайте не будем дрыгаться. Не будем дрыгаться, посидим пока ваки. Ну, атакую, конечно, вот этих проходящих мимо бомжей. Потому что эти бомжи мне не очень нравятся. Идите отсюда нахрен. О, прокачал уровень. Отлично. Ну и возвращайся в Аки. Так, уровень прокачал, чтобы ему повесить. Давайте защитника, конечно. Заситника. А то, блин, много противников поблизости. Рыскает. Что там, кстати, у меня с советом и семьей? Немножко повысила я уровень этого генерального контролера. Однако главнокомандующего не занята должность. А занять должность я могу только именно обычным военачальником. Блин, больше военачальников нет. Очень жаль, я бы хотел новых людей. В армии. Пока что нет такой возможности. Ладно, хорошо. В Цусиме тоже все спокойно, я смотрю. Ну это да, потому что я выбрал... Прорыв в сфере медицины. Очень вовремя появилась эта возможность, потому что как раз я и порядок весь восстановлю за это время. И недовольства уже никакого не будет. Кстати, появился залп в огонь у нас. Хорошо. Очень хорошо это. Можно, наконец, перейти к разрывным снарядам. Мне сейчас это очень нужно, чтобы можно было валить противников, даже не практически не сражаясь. Я смогу их просто разрывать в щепки. И как раз, возможно, я с Индайвен смогу так биту сыграть. Но надо будет отремонтировать все равно косуги. Косуги повреждены очень хорошо. Надо дождаться, когда орудия, кстати, у меня дойдут. Еще очень долго они будут идти к фронту. Да. Например, ваки они будут очень долго двигаться. В суло. кстати, у нас бунт, да? Так что надо в суло тогда войска отвести. Да -мо, серьезно, ты не дошел? Всего лишь долбанный шаг. А. А это нормально, все стабилизировало армия. Этот флот пускай тоже возвращается обратно. Ой-ой-ой. Сколько кораблей, у меня всего повреждено, триндец. Ладно, пропускай охот. Все пока ничего не остается, иного. Дзюдзай плывет с армии. Синдай плывет с армией. Ой, ребят, что я вам наделал такого? Что вы ко мне-то плывете? Я всего лишь объел войну всему миру. Да ладно. Простите меня. Часто такое, наверное, происходит, нет? Ух, ни хрена себе. Кайомару построил в Фукуяме. Вот это ты богач, слушай. Может, ты одолжишь мне денег? Ну ладно, он мне одолжит просто смерть. Просто даст мне... Так, чтобы я получил некоторое количество денег, и все. Да, только мои корабли уничтожить немножко. Что, давайте, может, сразимся, просто ради даже интереса посмотреть на эту Кайомару. Вообще, японского агропрома. <кхе -кхе> ну нет, это просто, на самом деле, очень мощный корабль и все. Очень много пушек у него. Будет у меня варьер. О, тогда вы все, блин, запоёте по-другому, сукины дети. Но пока что варьера нету, и кстати он еще напал, блин, когда дождь, ёперный театр, ну, сука знает как делать, блин, я вот в дождь вообще ни хрена не вижу, поэтому все равно просто поставлю корабли и буду вот так вот стоять. А противник все видит, потому что это бот долбанный, бот видит на всю карту нахрен, он вообще, мол, насрать полностью, на всякие там туманы, не туманы. Готовьтесь отразить атаку противника! Да, да, атаку противника. О, что-то там плывет уже, я вижу прям. Дымят. Две огромные трубы. Может, даже, кстати, не две трубы. У Кайомару, я не знаю сколько. А, пока на начали вести огонь. На командующего! Напали. Давайте, давайте, давайте. Давайте будем сражаться до последнего с этими ублюдками. Кстати, можно было бы кое-что предпринять, чтобы победить, но... Ладно, я уже ничего не буду предпринимать. Ну, то есть, я думал, можно взять, включить перегрев двигателя, поставить на абордаж свой корабль и таким образом сделать брандер. То есть, чтобы можно было его взорвать потом рядышком с противником. Но перегрев двигателя не дает возможности взорвать корабль, поэтому... Возможно, он не взорвется вообще. То есть это такая возможность. Возможно будет, возможно нет. Так, так, так, идет битва. Мои стреляют по Коялмару. Некоторые потери, я смотрю, у них есть. Этому дракону мы дадим настоящий бой. Потеряли мы одно орудие. Быстрее перезаряжайте те, которые остались. Мы должны их разбить. Победа будет за нами. За Заодар. Нужно, нужно, нужно поворачивайте, поворачивайте. Держать позицию ублюдки. Никто не имеет права бежать. Кто побежит, тот долбаный трус. У вот тех мы расстреляем всю семью. <coughs> не, ладно. Мы просто будем вас чтить, как настоящих солдат, но вы, правда, бежит, как трус. Суки. Так, не, давай разворачивайся, разворачивайся, разворачивайся, разворачивайся. Ох, как этому кораблю пришлось не сладко. Надо развернуться. Давай, давай, уплывай, уплывай. Я хочу, чтобы он уплыл и подчинился немножко. а, -а, -а нет! Сукин ты сын, убежал! Ублюдок! Ты еще даже не тонешь сукин сын нахрен тебя мы тебя не будем чтить как настоящего. командующий давай ты хотя бы не сбеги ёптель ногтель стреляй стреляй стреляй стреляй вести огонь не прекращая ну нахер дети Разворачивайся, свой посудину, сука. Быстрее. Сука, путная Криса, давай. Да ты нахрен шутишь. Вы вдвоем сбежали в один и тот же момент. Вот что за бред. Сукины дети, нахрен. Таких, блин, ублюдков иметь в армии. Полное поражение. Серьезно. Но они, кстати, наверное, отступят, нет? Есть еще небольшая надежда, они не отступит, да? Нет? Да? да? Сука. <говорит> Это было бессмысленно. Так, Фукуяма собрал свою армию в замке, да, молодец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Так, бунтующие там, конечно, ломают все нахрен. ломаем все нахрен. Так, что куда сага пошел? Я думал, блин, в другую провинцию, что ли, попер. Нихрена себе думаю. Вот это да. Да, он, конечно, все сжег к чертям. Растущее недовольство, разумеется. Я на другое не рассчитывал. Так. Может, давайте попробуем в каких-то провинциях нанимать солдат, чтобы можно было предотвратить восстание. Блин, ну вот я не хочу никого нанимать, потому что это потом в будущем надо будет их расформировывать. То есть я потрачу денег до хрена просто на найм. Один. Если учитывать, что все равно вот вот скоро уже будет, в принципе, нормальное довольство в провинциях. Но это не, может неправильно, да? Так, отсюда надо вывести по-любому в будзен. Чтобы не бунтовал народ. Пушки пускай дальше катятся. Катитесь, давайте, вы вами. Здесь в СУ уже все нормуль Там Сага взбунтовался Ну, пускай, блин, бунтует Разбомбить этих Бунтующих Пускай они взрываются нахер. Так Че я отменил налоги, кстати, не знаю Возвращаем налоги, все равно там Бунт сейчас происходит Бессмысленно налоги восстанавливать Ой, убирать. А во всех провинциях надо, по-любому, значит, убирать снова налоги. Хотя, вот, знаете, думаю, все-таки, наверное, и вправду взять, нанимать солдат. В каких-то провинциях, где можно будет вот именно удовлетворить настроение за один ход. Вот здесь, например, я уже точно не буду убирать налоги, все, уже, пускай так и остается. В бунга еще пока, конечно, убираем, потому что здесь очень много недовольства. Плюс сейчас будет построен британский торговый квартал, что вообще будет неприятно людям. Но вам, правда, надо построить, починить точнее кайтены, но, блин, не хватает денег мне. Не хватает денег. Придется, значит, один корабль сюда вот переслать, пролив полностью освободить, пускай они ладно, плавают там. Тем более, что у Фукуяма там вообще флотилия, я так понял, ни хрена себе. Надо будет их как-то разбивать. Ну да, надо дожидаться, пока будут разрывные снаряды, и тогда их атаковать только. И то там в такой битве все равно будет очень жарко. Да, положение такое весьма критическое, но пока я еще этот критический момент не чувствую, потому что ко мне еще не подошли войска ни Сендая, ни Дзюдзай, ни других каких-то ублюдков, которые ко мне плывут с нетерпением, ожидая убийства. Кстати, тут у меня, оказывается, канонерка стояла. Я что-то ее совсем не замечал. Она у меня стоит, тут ни не делает. А, кстати, может ее оставить, потому что, по-моему, Мацумея не может выплатить отсюда, пока стоит моя канонерка. Давайте оставим ее, пускай стоит, ладно. У меня тут, кстати, есть еще гейша. Надо бы ей расследовать, что там вообще в Ямасире. Уже все изменилось несколько раз. Тут воюют между собой всякие дома. Типа цу. А, или нет, ЦУ. Ну да, ЦУ идет куда-то в атаку, вот именно на Емасира. Видно, что он войска туда направляет. У него, кстати, одни, блин, традиционные войска, ни хрена себе, сколько их. Так, Ваки, мы стабилизировали ситуацию. Правда, ненадолго. Да, весь в север у меня, в принципе, нормально себя чувствует, а вот весь юг что-то бунтует вообще по полной программе, лихорадит его. Ладно, тогда убираем пока налоги. Опять я в минус ушел. Даже несмотря на то, что эту провинцию не отменял налоги. Да, 341 минус. О, так. В Хидзене у меня уже все нормули и постепенно будет, значит, скоро лучше. Пока еще все равно хреново. Я думаю, военачальника просто переправить отсюда. Вот что он здесь сидит вообще? Теряет время впустую. Пускай идет, может, нагад, Хотя он там тоже будет в пустую терять время. Ладно, подумаем. Пропускаем пока ход. Да, не... зрение неизбежно. Ну что, поделаешь? Опа, ЦУ уже приплыл своим кораблем каким-то. Я смотрю, начинает меня бомбить. Пуканы прям вообще бомбят, как по полной программе. Мне надо, главное, один самый главный свой порт защитить. Это вот который, где британцы сейчас появится, Потому что если я британцев не смогу э сделать так, чтобы они появились, у меня не будет ни пехоты, ни, ко ни кораблей, ничего вообще не будет. Надо мне предотвратить уничтожение этого порта, самого главного. Так что туда я почти все свои флотилии сгоню сейчас, которые есть, и постараюсь его защитить. Так, ну сула, давай нападай уже. Ага, Сага, конечно, все сжег нахрен. Ну, но... иди дальше гуляй, Вася. Разорение, бунт самураев. Кого? Да -мо, с чего вы взбунтовались-то, к-перный театр! Я же сделал так, чтобы не было бунта. Я же сделал так, чтобы не было бунта. Откуда он взялся-то? Видимо, я потерял, наверное. Как его называется-то эта хрень? Честь Дайме я потерял. И, короче, из-за этого они взбунтовались. Сука, вот по-идиотски. А, кстати, право прохода больше его не удовлетворяет, да? Языка. Ладно, иди нахрен тогда. Гори в аду. Ладно, что ж, на этом, наверное, я закончу серию. Не знаю, сколько она шла, но офигеть, блин, сколько всего произошло за это время. Наконец, кстати, был построен мой британский порт. Но, да, вы посмотрите, сколько стоит броненосец класса Warrior, и сколько стоит пехоты. Так что пока можно забыть об этом вообще, не знаю, на очень долго. Везде, кстати, ухудшилось настроение. Это и вправда похоже из-за того, что у меня было разорение. О, везде бунт начал появляться. Ё-моё, хватит уже, меня это мучает, как не знаю что. Да, не получается мне как-то сделать, чтобы не было бунтов, чтобы не было недовольств. Чтобы народ себя чувствовал великолепно. Все время какие-то бунтовщики появляются. Это еще причем без армии противника, которая вот-вот на подходе. Да, то есть я еще если продолжу атаковать врага, то меня вообще просто загнобят. И я не смогу никуда уйти. Так что знаете, я что сделаю перед тем, как закончу серию. Уберу еще линейную пехоту. Да, да, это, конечно, вообще просто жесть, как, ну, нехорошо для моей боеспособности, но надо мне как-то вообще жить на что-то, грубо говоря, да, ну, просто нет вообще никаких денег. А надо армию какую-то иметь хоть что-то, чтобы отражать атаки и чтобы можно было хоть чем-то снабжать свою казну. Так что убираю линейную пехоту. Артиллерию, конечно, тоже, по идее, наверное, убрать стоит, я вот так думаю. Хоть и потратил на них дохрена бабла. И в будущем, если я их буду нанимать, тоже я буду, как бы, ну, весьма не очень хорошем положении. Поэтому, блин, придется, наверное, распустить их. Неправильно я поступил, наняв эти орудия. Они оказались бессмысленны. Ну, не, конечно, я, по идее, могу даже пойти в атаку, захватить и вами, и попробовать захватить Бинго, ну извините, денег вообще нету, вообще просто ноль. Блин, эти орудия, конечно, очень мощные, в каком-то равнинном сражении не покажут себя великолепно. Но вот, вот просто их иметь и терять огромные деньжища я не могу себе позволить, поэтому придется, наверное, распустить. Или просто ждать и потом подвести. Вот я думаю, послать их в Ивайм, потом, может, в Бинга, в атаку. Таким образом уничтожить Фукуям, А, ну нет, Фукуям еще тут есть территория. В размышлениях, короче. Я. Хотя... Что размышлять, я думаю. Потом в будущем сюда подведу войска. Пока очень долгий будет процесс восстановления. Еще даже несмотря на то, что уже, как бы, ну, 40 сороковник даже будет. И уже даже, по-моему, падать начинает везде. Э, минус к довольству. Но все равно... Еще некоторое время будет все останавливаться. Блин, думаю, думаю, думаю, не знаю. Или я вот просто зря орудия туда послал куда-то на север. Надо их куда-нибудь сюда. Пускай они сфукуя, когда начнется война. Я их посажу на корабль и пошлю вот, на остров Гота. Кстати, наверное, вправду так надо было сделать. Зря я вообще их послал куда-то на север. Нахрен. Пускай они сядут пока в Цукусе. Потому что здесь довольство хреновое. Хотя бы восстановит его. И все. И все. Так, еще, наверное, один отряд я перешлю в Будзен. Чтобы довольство восстановить. Давайте вот так вот. Ну и, короче, вот так вот. Все. Очень... Ладно, что ж, друзья. Наверное, на этом будем заканчивать серию. <laughs> Она просто как бы на выживание, на самом деле. Потому что, ну... Пока врагов нету, все вроде более-менее, но вот, блин, вот такие вот проблемы, как вот восставшие, как вот плывущие корабли с огромными таким войск, меня напрягают. Потому что это, ну, это означает, что в ближайшее время, не через несколько ходов, мне будет очень больно. Потери будут огроменны, территории, скорее всего, потеряю некоторые. Причем буду терять и те, также провинции, которые я обустраивал. Ну, хотя нет, я вот эту провинцию по-любому не отдам. Вот хоть как, но я буду за нее сражаться, вот прям зубами буду за нее держаться. Потому что потеря этой провинции означает то, что я просто не смогу нанимать никого, ни британцев, ни американцев, вообще хоть кого, да. Хотя все равно не смогу ни американцев нанимать. Ну, в общем, не смогу иностранную армию привлечь. Плюс потеряю очень много денег. Так что да, будем здесь стоять. Несмотря ни на что, будем держать этот фронт. А в общем с вами был Веном, да, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, оставлять комментарии. Ну, всем пока, удачи.